Привет дорогие друзья! С вами сервис умного автострахования, Супер ОСАГО Сегодня на Украине, в городе Херсон, случился довольно курьезный случай. Местная мэрия установила флагшток высотой 70 метров. У них 24 августа будет день независимости. Вот к этой дате они и поставили эту мачту с гигантским трезубом на макушке. Но что-то пошло не так и флаг флагшток упал. Ирония в том, что упал он прямо на припаркованный Лексус чиновника, который непосредственно отвечал за проведение работ по монтажу этого сооружения. Друзья, смотрите до конца, во второй половине видео, вы сможете прочитать комментарии радостных граждан Украины, которые искренне сочувствуют своему чиновнику.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 С вами был сервис умного автострахования, Супер Асагару. Благодарим за внимание, ждем вас снова.